Друзья, всем привет! Сегодня у нас понедельник, открытие недели Сегодня мы проведем живую торговую сессию В реальном времени, да? Я уже зашел на ситуацию, давайте ее быстренько рассмотрим Будем, как обычно, торговать по нашим с вами закономерностям На которых мы с вами обычно и заходим Стратегия у нас одна, это понимание рынка А закономерностей множество Здесь у нас закономерность со скоплением Насколько мы помним, давайте ее нарисую. Вот у нас движение вверх Вот коробка Далее выход из коробки и мы ожидаем движение вниз, коррекционное движение вниз. Также напоминаю, что эта закономерность зависит да, от трендовых линий. Я рисую здесь трендовую линию. Как видите, цена отскочила от верхней линии. Рисую здесь трендовую линию. И цена должна дойти по потенциалу примерно вот до сюда, То есть примерно до половины скопления. Мы ожидаем это движение вниз. Давайте рассматривать зону для перекрытий. Сейчас я их нарисую прямо здесь. Здесь у нас будет первая зона для перекрытия. Давайте придем на минут тайфрейм. Повысим сумму сделки. Ждем касания с этой линии Если оно произойдет, мы с вами будем перекрываться. Пока что я зашел здесь на 7 минут на понижение. Зашел на сумму 200 рублей. Напоминаю, что я поменял коэффициенты. То есть сейчас я использую коэффициент 2,5. Кстати, насчет менеджба, да, ребятки, мне пишут, какой менеджба выбрать. А вы его подбираете каждый под себя сам. У каждого свой отдельный мэни-менеджмент, но, естественно, общие правила должны соблюдаться, чтобы ваш депозит не слился. Это может быть фиксированная сумма, это может быть мартингейл, это может быть анти-мартингейл. Это все выбирается на основе вашего опыта торговли, на основе того, как торговля у вас сейчас идет. Может быть даже гибкий мэни-менеджмент, вы можете его менять по ситуации. Кстати, эта ситуация уверенная, давайте зайдем здесь еще на 3 минутки вниз чтобы время экспирации более-менее совпадало. Если что, мы будем прикрываться двумя сделками по 500 рублей. Закономерность я этой полностью доверяю. Мы ожидаем коррекционное движение вниз. Поэтому здесь можно немножко увеличить сумму сделки. То есть, поскольку эта ситуация уверенная, я увеличиваю процент, в котором я захожу. Если ситуация наоборот будет неуверенная, то я уменьшаю процент. Я немножко вот сделал гибкий такой money management по ситуации. Но это можно сделать только имея опыт Торговли по определенным ситуациям. Итак, я вижу, что сверху находится достаточно сильный уровень. Давайте первую зону для перекрытия у нас будет здесь, а вторая будет немножко повыше. Вот так вот мы и сделаем, если что. Ждем завершения всех сделок и будем смотреть уже, что делать дальше. Это наша стратегия со скоплением, да? Коробка. Кстати, плейлист с этой стратегией находится по ссылочке в описании, можете посмотреть. Остается 10 секунд, пока что мы наблюдаем. Смотрим, что будет по результату. Первая сделочка весьма спорная, она заходит у нас в плюс, и вторая сделка также у нас заходит в плюс. Окей, в таком случае мы не перекрываемся и продолжаем следовать за ценой по потенциалу движения цены. Давайте подберем время экспирации. Время экспирации 5 минут, я думаю, пока что будет достаточно. Итак, анализ я вам объяснил на 15 минут в тайфрейме. Зашли мы также все по анализу. И давайте с вами ждать конца этой ситуации. Все, я вам уже объяснил. Кстати, если цена стрельнет у нас немножко повыше, то я, скорее всего, повторю первый сценарий. То есть зайду еще одной сделкой на 200 рублей до конца времени экспирации. И напоминаю про время экспирации. Я смотрю большие тайфреймы, чтобы определить потенциал движения цены, а то, куда цена движется. И на более мелких тайфреймах я ловлю точки входа и следую за ценой. Захожу на небольшое время экспирации по потенциалу движения цены. Смотрите, импульс вверх происходит, давайте готовить перекрытие, время экспирации 7 минут. Ждем касания с этой линии и будем заходить. Не дошла цена до нашей желтой линии, поэтому я не стал перекрываться. Может быть потом дойдет, но посмотрим по ситуации опять же. Итак, остается 5 секунд, цена у нас пока что стоит на месте и сделочки Заходит в минус Насчет второй пока я не уверен Вторая у нас заходит В плюс Вторая у нас зашла в плюс Окей, в таком случае мы не перекрываемся И просто дальше следуем за ценой С нашей первоначальной суммой сделки Время экспирации Давайте немножко увеличим до 9 минут и заходим. Также, если цена стрельнет немножко повыше, я зайду еще одной сделкой на 200 рублей. Здесь мы заходим, цена у нас немножко стреляет и готовим перекрытие. Эту линию мы с вами убираем, перекрытие будет у нас повыше. Здесь, кстати, тоже образуется закономерность скопления. Смотрите, импульс, импульс, скопление. Происходит у нас еще один импульс и там повыше можно будет уверенно перекрыться, если что. То есть у нас закономерность образуется и на 15-минутном тайфрейме, и на минутном тайфрейме. Одна и та же закономерность образовалась на двух разных тайфреймах. На большом и на маленьком. Это просто идеально. Итак, цена не дошла до нашей желтой линии. Мы с вами не перекрывались и словили сильный импульс на понижение. Шикарная ситуация. Остается 3 минуты, дожидаемся конца всех сделок. Остается 10 секунд до конца первой сделки. Первая сделка у нас заходит в плюс. Ну и вторая, вероятнее всего, тоже зайдет в плюс Уменьшаем сумму сделки до 200 рублей Ловим с вами два плюсика И мы с вами будем продолжать заключать сделки на понижение По потенциалу движения цены Да, опять же, давайте 5 минут возьмем Вниз Немножко я зашел, наверное, не там, где нужно Нет, шикарно, шикарно зашел Ровно перед импульсом И видите, смотрите, если мы бы поставили сделку на большое время экспирации одну Мы бы получили достаточно маленькую прибыль но если мы заключаем множество сделок по потенциалу движения цены в хороших точках входа, то мы сможем выжить из этой ситуации максимум. Это мое мнение и моя такая позиция. Вот почему я делаю короткие сделки по потенциалу движения цены на большом таймфрейме. Я думаю, это понятно. Напоминаю, что закономерность зависит от трендовых линий. Это мы выяснили Достаточно недавно. Друзья, я продолжаю отрабатывать эту ситуацию. Полностью анализ я вам уже объяснил. Просто вот получаем максимальную возможную прибыль с этой ситуации. Давайте подготовим сразу же время экспирации 5 минут. Будем продолжать заходить. Посмотрим, что у нас на 5-минутном тайфрейме. Шикарный паттерн э, для разворота. Давайте зайдем сразу же здесь на понижение, продолжаем. Продолжаем отрабатывать эту ситуацию. Давайте, ребятки, дойдем до 22 тысяч, на этом остановимся. Пожалуй, я сделаю так. так. И смотрите, на минуту образовалось то же самое, что и на 15 минут в тайфрейме. Импульс. Скопление. Импульс и коррекция, да, до половины скопления. То же самое, что и на 15 минут в тайфрейме. Перекрытие нам здесь не понадобилось, она у нас стреляет вниз. И остается полторы минутки. 5 секунд, и сделочку у нас заходит в плюс. Окей, а сколько мы за сегодня сделали? Мы с вами на этой ситуации сделали около 1000 рублей. Предлагаю на этом закончить. Это 5% к депозиту. Вот так вот, друзья, неплохо отработали одну ситуацию. Шикарно поторговали На этом мы с вами будем заканчивать Итак, друзья, бонус Для тех, кто не видел, показываю еще раз партнерку 1% от оборота проведенных клиентов Вот моя партнерка И вот сколько я заработал за все время Общий доход 65 тысяч рублей И 424 доллара Это примерно за полгода И за этот месяц, у нас сейчас 22 число Месяц уже в принципе подходит к концу 5 тысяч рублей и 21 доллар Вот примерно столько я зарабатываю с партнеры. Кстати, в прошлом видео я не обновлял страничку